Погнали, друзья! А у нас снова фарминг-симулятор 19 в эфире. И мы находимся на ферме, на старой ферме нашего любимого дедушки. Неплохо так обосновался старик у нас, да, в европейской местности. Построил себе очень много э, всего. Построил большое хозяйство практически, да, но сейчас оно... К сожалению, в запустении находится Потому что у старика тупо нет Времени, то болезнь не проходит Постоянно мучает его Бедного, то есть ходить сам не может Постоянно в лежачем положении практически И, естественно Ему как-то хочется перекинуть свое дело на Плечи, так сказать, его внуков Которым являюсь на данный момент Я, и поэтому, ребятки Я приехал помогать Своему дедушке, возможно Получится настроить у нас тут как следует фермерское хозяйство Можно сказать, поднять его а, с нуля Краткий тур, ребят, по этой карте я уже делал Можете посмотреть в прошлых моих выпусках Ну и сейчас просто расскажу Немножко о прогрессе, который я уже Здесь сделал за время Нахождения в этой игре А собаки у нас живет возле своей конры, как обычно Ходит свой, сквозь стену. вот такая Есть у него отличительная особенность Даже вот так по поленницам бегает и так далее Я, видимо, его хорошо просто покормил Поэтому он у нас постоянно ведет Себя как-то не совсем адекватно, Да, здесь у нас место для отдыха, я это все показывал, вот старый дедушкин велосипед, я его сейчас даже боюсь трогать, потому что он настолько стар, что я боюсь, как бы он не развалился под моей не совсем маленькой задницей, поэтому, ребятки, я его оставлю здесь в покое, пускай стоит. Так, ну что ж, ребятки, давайте вкратце проведу вас здесь, что у нас есть. А здесь у нас находится въезд в коровник, где мы коровкам нашим заливаем водичку. Вот сюда вот мы заливаем, значит, водичку. Здесь мы, значит, так, так, так, я так понимаю, здесь у нас э, молочко образуется, когда мы будем кормить э, коровок наших, естественно, каким-нибудь нормальным кормом, типа э, смеси. Пока у нас такой возможности нет, поэтому кор коровки наши едят только лишь э, сено и э, солому. Смотрите, даже умывальничек, ребятки, здесь есть, в э, котором можно умыть э, руки. Давайте закрываем эту дверь и пойдем дальше, друзья. Здесь у нас находится наша мастерская, я вам тоже ее показывал уже, э, как здесь действует? Пока у меня здесь ничего нет. Все у нас стоит в статичном режиме на своих местах. Здесь все, ребятки, большая одна мастерская. И здесь у нас находится сирусный элеватор, куда мы можем сваливать определенную продукцию. Так, давайте идем дальше. Да-да-да, дедушка у нас время в молодости зря не терял, поэтому вот такая ферма получилась прям вообще огромных масштабов. Тут у нас курятник, все уже знают. Тут у меня уже курочки несут яички. Курочки хорошо стараются, я их хорошо кормлю, естественно, вот тут кормушка полная, зерна у них никогда не, не опустевает, я и пополнять стараюсь а, в кратчайшие сроки, как только заканчивается. Ну и тут они, значит, несут нас наши с вами золотые яйца, которые мы продаем. Да-да-да, то есть работа здесь налажена Курятник у меня укомплектован по максимуму Если мы вот зайдем сюда, то вы увидите, что у меня ферма кур а Максимум вмещает в себя 100, 100 единиц, 100 кур И а, заполнена по максимуму Так, закрываем дверь и переходим дальше Значит, здесь у меня старая силостная яма Я, наверное, в будущих моих сериях ее уберу и сделаю, поставлю или новую силосную яму, или вместо нее что-нибудь еще У меня еще, ребят идея есть по поводу теплиц Возможно, я здесь теплицы какие-то поставлю, которые будут денежку нам приносить да Будем конвертировать, значит, продукт жизнедеятельности коровок да, в денежки Тем самым компенсирую какие-то первичные расходы, да, вот тут у нас коровки жуют травку, это у них прогулочная зона здесь, да, тоже не раз ее уже показывал, да-да-да вот так вот они у нас тут жуют, вот тут, тут прямо гадят, да, и вот то, что они так-так-так, подвинься, коровка, буренка, блин и вот здесь вот у нас, собственно, скапливаются продукты жизнедеятельности. Это у нас в сухом виде, а вот здесь у нас есть специальная яма, куда а, идет отвод жидких продуктов жизнедеятельности, значит, крупнорогатого скота, будем выражаться правильно. А здесь у нас, а, так, здесь мы, значит, забираем, да, тут у нас пункт забора вот этого вот, вот этого жидкого дела. А дальше, ребятки, идем. Здесь у меня дополнительные помещения, точнее, дополнительные, дополнительные, короче, гаражи для сохранения... Вот такой дополнительной техники. Это у нас селка, которая сейчас бездействует. Но недавно она мне очень помогла засеять наше поле, которое находится вот здесь, друзья. Мы только вот отсюда выходим, попадаем на огромное поле, которое у нас в данный момент засеяно пшеничкой по максимуму. Осталось только по нему пройти каким-нибудь распределительным удобрением, чтобы засыпать его, да, то есть, чтобы у нас максимально была, максимально была удобрена почва и давала максимально продуктивный урожай. Ну, мы к этому определенно вернемся еще, а пока, ребятки, заходим обратно. Так, а здесь у меня, значит, стоит вот такой вот мешочек с, с удобрениями, да, как мы видим, и дальше идем, ребятки, вот тут мой москвич Как обычно, из серии в серию Он качует со мной, и я на нем Перемещаюсь быстро в те или иные места Куда мне надо, и мы сейчас, ребятки, возьмем этот москвич И поедем на, текущий, на, на текущую нашу работку Работаем мы, ребятки, по контракту Здесь у нас дополнительный ангарчик Для хранения чего-либо, здесь мы тележечку храним Для перевозки, ну и все, ребятки В таком духе, у нас все Как говорится, ферма настроена Да, еще хочу, ребят, показать еще одно поле Которое я недавно а, прикупил все деньги я спустил на покупку а, полей, потому что они нам очень сильно нужны. Вот, вот это, ребятки, поле я купил. А, когда у нас наступит лето, сейчас у нас середина, а, середина весны, когда наступит лето, мы начнем, ребятки, здесь косить а, травку. Купил я также приборчик, да, а, универсальный для определения роста. И мы можем сейчас проверить. Да, трава у нас выращена на 67%. Это значит, что рановато еще ее косить. А будем косить, как вырастет на 100%. И да, вот пока что будем травку косить. Когда я уберу отсюда первичный э, урожай травы, э, и я после этого уже тогда э, буду его распахивать, и возможно мы здесь засеем э, что-нибудь полезное. Но пока... Пока чисто под траву, то есть силос нам тоже нужен, а, пригодится. Ну что ж, тут у меня, значит, забор воды. Эта бочечка у нас используется в основном для а, забора воды и доставки его а, к нашим коровкам. Да-да-да, коровки хотят пить, поэтому мы из этого вот небольшого озера постоянно отвозим водичку к коровкам. Ну и дальше, ребятки, покажу, покажу вам сейчас. Это мой гараж, значит, для трактора. Здесь у меня обычно стоит трактор, но сейчас его нет, потому что он стоит на работе а, по контрактам. Ну и здесь у меня, значит, помещение. Для хранения палет Каких-либо Типа там удобрений, семян и прочего Но это по возможности, да, ну и вообще Все что угодно можно здесь хранить А здесь у нас, ребятки, пополнение Травки для коровок То есть тут, можно сказать, у них еда Так, отсюда выходим через заднюю дверь И в принципе, наше хозяйство На этом, собственно, все Вот эти, ребятки, бочки используются Значит, это у нас, по-моему, удобрение Насколько я помню Именно жидкое удобрение, точнее Гербициды вроде бы, если я, ребят, не ошибаюсь. Если честно, я, ребят, вот этим штукам еще не пользовался. И пока точно не могу сказать, а вообще функционируют они или просто ли здесь для декоративного а, плана. Поэтому пока что про них ничего не скажу. Вот здесь, кстати, у меня есть силостная вот такая вышка. Точнее, это не только силостная, но и для хранения много чего. То есть мы сюда можем привозить все, что угодно, все, что добудем. Будь то пшеница, будь то кукуруза вроде как и так далее. В общем, это у нас две таких башни. Это, это у нас, в общем, хранилище наше самое основное, где мы сможем хранить добытые, выращенные нами урожай и вот это ребят еще одна бочечка да я еще не пробовал которую это у нас а, жидкие удобрения Естественно, это все продается за денежки, которых, ребятки, у нас осталось совсем немножечко. Ну что ж, давайте, ребятки, скажем ну пока-пока. Поставим, ребятки, жирный лайкосик. Не скупитесь, поддержите братишку Скрэча. Ему очень будет приятно и полезно ваши лайки увидеть на своем канале и на своих видосах. А мы, ребят, продолжаем зарабатывать денежки. Ферма дедушки, ребятки, конечно, у нас очень достойно получилось. Играем мы, ребят, на карте под названием Очень сложно. Сложным, но я постараюсь его а, выговорить. То есть у нас здесь а, значит, деревня под названием... А, блин, я уж не помню под каким оно названием. А, но, в общем-то, играем мы на карте... Хинтер кафик, что ли, вроде она называется. Есть, кстати, эта карта у меня в модах. Э, и ссылочка на моды есть в описании под данным. А видосы можете перейти и качнуть, кому, ребятки, она понравится. На самом деле, карта очень интересная. Я в ближайшее время собираюсь сделать топ э, 5 или топ 10 э, самых лучших карт для фарминга симуляторов 19 -го. Вот эту карту я точно, ребятки, туда включу, потому что здесь просто атмосферность зашкаливает. Пусть она и не э, русских деревень атмосфера здесь, но... Вот вот так детализация, которая здесь а, реализована, просто поражает. На самом деле, ни одной карты такой качественно проработанной я еще а, не встречал. Ну, да ладненько. Давайте, ребятки, у нас есть определенные задания. Нам сейчас необходимо выдвигаться, так, необходимо выдвигаться, ребятки, на поле. А, на поле, где у нас работает наш а, трактор. А осталось нам только лишь найти, где же спрятан наш а с вами Москвич. Пешочком туда мы не добежим, далековато достаточно. Поэтому мы сейчас сядем на Москвич и поедем. Ну что, родной, давно ты у меня тут уже стоишь. Пора тебя избавить от этого лентяйства, да, и просто так простаивания. А то заржавеешь еще раньше времени. Так, тележечка. Кто-то тут приоткрыл мне тележечку. Не иначе. Кто же это тут у меня шарится в гараже помимо меня? Давайте-ка мы ее закроем. Так, тележечка. Нужна ли она нам будет? Я скажу сразу, что вряд ли она нам пригодится. Поэтому мы ее оставляем здесь. И, наверное, давайте-ка уже заводиться. Так, где тут у меня ключ зажигания? Так, да-да-да, вот в этом кармане вроде-то да, был. Давайте достаем и заводимся. Отлично, завелась просто с первого раза. Так, москвич у нас заправлен и готов. Катался я на нем совсем немножечко, когда ехал, когда гнал его сюда, значит. Ну и, как говорится, в полной боевой готовности. Ну что ж, выезжаем. Выезжаем, надо определиться сейчас с местом, куда нам нужно отправиться. Да, да, да. Вот такой, ребятки, у нас транспорт эксклюзивный просто. Катаюсь я на нем достаточно редко. Не каждый день и не каждый раз. Зависит от ситуации. Так, нам сейчас необходимо выехать на поле, где наш трактор работает И мы можем посмотреть, естественно, это все дело а, вот здесь. 22 поле, ребят, мы сейчас обрабатываем. У нас вспашка, контракт мы взяли, значит, у местного олигарха под именем Дитер Хользман, друзья. Это у нас местный олигарх, который просто крышует здесь все поля. И мы потихонечку у него будем выкупать это все дело. А пока мы, можно сказать, работаем на него, на этого дядьку, да, Дитер Хользман, запомните это имя, никуда не денешься. И мы взяли, ну, ребятки, первый контракт, работаем на своей технике, потому что так нам будет максимально а, больше идти бабла, то есть, ну, то есть больше денежек в казну, в нашу копилочку. У нас, ребят, 238 евро осталось, это на самом деле ни много ни мало, ровно на еду а, в магазине купить и все. Поэтому, ребятки, выдвигаемся, нам сейчас необходимо а, а, ехать на поле. На поле номер 22 Так, и как же мы поедем? Давайте-ка прикинем карту Мы уже немножко изучили И сейчас мы выдвигаемся, ребятки Поехали! Ну что ж, мы уже где-то близко, возле 22-го поля, оно, значит, у нас по а, правому краю получается. И я, как вижу, тут заезда конкретного нигде нет, к сожалению. Наверное, мы сейчас оставим машинку где-нибудь вот здесь. Вот как раз у нас, значит, такой, а, такой вот заезд есть, чтобы не на дороге, да, возле поленницы. А сами немножко пробежимся. Надеюсь, наш с вами москвич никто никуда не утащит, самое важное. Да, давайте выключим свет. И глушим двигатель. Все, ребятки, здесь пока ставим машинку. Тут у нас, в принципе, место так достаточно нелюдное. А сами, ребятки, идем. У нас где-то здесь был трактор недалеко в поле. Ага, вот он стоит. Вот он стоит, ребятки. Мы, значит, закончили вчера тут вспашку. И я его здесь решил оставить Это, конечно, рискованно было с моей стороны Потому что любой мог им воспользоваться Но я ключ забрал от кабины пуска двигателя Поэтому вряд ли кто-то на нем бы уехал Если просто его тупо не увезли бы или, или колеса сняли Но этого, ребят, не случилось А потому нам везет Так, давайте, ребят, проверим, значит, плуг В каком он состоянии Так, сейчас все детали я гляну визуально Все ли хорошо Нигде ли у нас эм, ничего мы не зацепили Нигде ли ничего не поломали Давайте глянем на плуг Так, плуг вроде в хорошем в хорошем состоянии, разве что немножко испачкался, но это не критично. Так, давайте-ка мы вроде как все осмотрели. А, трактор у нас, а, я думаю, это дедовский, кстати, трактор, на котором он у нас всю жизнь проработал. А, и теперь на нем, ребятки, работаю я. Он в отличном состоянии еще, работать может долго и... Продуктивно. Ну что ж, давайте, ребят, садимся и за работу. Пора бы нам уже продолжить этот контракт. Нам, ребятки, необходимо все-таки подзаработать а, деньжат. Заводим технику и погнали, ребятки, нам необходимо сегодня вспахать это поле как минимум. Погнали! За работу. Пахать, ребятки, буду все вручную, без наймитов, потому что, ну, сами видели, какой у меня бюджет. Финансы мои, ребят, поют романсы, поэтому куда деваться, придется делать все самим. Наемных рабочих пока, ребятки, я даже не планирую нанимать, это у нас в ближайшем будущем. Мы, ребят, приехали помогать дедушке сейчас надолго, поэтому одной серии двумя, даже, может быть, десятью это не закончится, знаете, а потому в ближайшем будущем когда-нибудь мы обязательно прибегнем к помощи наемных рабочих, пока же я этого, ребят позволить себе не могу. Амортизации, конечно же, ребятки, на этом тракторе практически никакой нет. Я, я себе уже всю пятую точку, мягко говоря, отшиб. Его просто на каждой кочке подбрасывает, и очень сильно я себе реально все место уже заднее отбил. Ну что ж, как говорится, без труда не выловишь рыбку из пруда, поэтому приходится чем-то жертвовать. Ничего страшного. Другого, ребятки, трактора у нас пока нет. И а, именно в такие моменты ребят начинаешь задумываться, когда же я прикуплю все-таки себе какой-нибудь уже нормальный трактор с комфортным сиденьем и с нормальной подвеской, чтобы не так трясло. Тут реально каждая кочка, ребятки, аж как чуть ли не удар в голову сразу об крышу данного, ребятки, трактора. Вот так вот у нас получается. Так, что-то я отвлекся. Секундочку. Так, так, давайте-ка мы сейчас это все дело подравняем Да, я понимаю, что я иду, ребятки, я не очень хорошо, потому что пахаю реально вручную, то есть это никакой какой-либо наймит, это я вручную пахаю в целях сбережения средств. Пашу правильно будет сказано. И поэтому, ребятки, не судить строго, поэтому ребят оставляют так много всяких пропущенных мест. В этом ничего критичного нет, ведь когда работаешь по контракту, важно процентное выполнение контракта, нежели качество, то есть его исполнение. Если у нас будет процент максимальный, мы этот контрактик выполним, денежки получим, И ничего страшного нет в том, что мы пропускаем какие-то... Момент. Естественно, если бы это было лично мое поле, я бы пахал его идеальным образом. Таких бы пробелов, конечно же, я бы не стал оставлять. Едем дальше, друзья. Осталось совсем немножечко, совсем чуть-чуть. тем Временем немножечко стемнело, а успеть бы до темноты, ребятки, я даже не знаю, смогу ли я а, до темноты управиться или нет, у нас сейчас уже а, времени а, 18 часов 5 минут, а весной, ребят, темнеет нас достаточно рано, поэтому я не уверен, справлюсь ли я, ну давайте не будем, ребятки, а, терять времени и погнали дальше, нужно сегодня это поле нам как минимум добить. Так, ну что ж, давайте посмотрим, каков прогресс, что-то я уже, э, так понимаю, много очень э, проехал по данному полю, давайте глянем, ну, на показатели, значит, какие у нас здесь показатели, что мы уже достигли, где наш э, прогресс, берем, значит, контракт, и да, друзья, закончено а поле у нас номер 22, мы выполнили. Даже несмотря на то, что у нас осталось вот там немножечко, а тут немножечко контракт у нас, ребятки, выполнен и мы получаем свои а, кровные от этого бизнесмена денежки. Да, 2057 рублей, точнее евро, нам, ребятки, очень сильно а, пригодятся. Давайте посмотрим на наш баланс. 2295, друзья, и это реально м -м, результат. То есть мы практически за день Заработали, за день работы заработали такую а, сумму. Ну что ж, пришло время возвращаться обратно. А, трактор сегодня поработал на славу. А, на следующий день мы обязательно возьмем себе какой-нибудь а, контрактик а, еще. Так, здесь где-то можно съехать, я помню. Так, а здесь у нас, давайте проверим, дорога есть, нет. Вот здесь, в принципе, можно сойти, а вот отсюда можно выйти. Здесь у нас что такое? Какие-то прям а, лежат а, поддоны с каким-то содержимым ну ладно, не будем лезть к хозяевам, значит, как говорится, в хозяйство, а просто-напросто а, тихонечко, аккуратненько по краешку здесь объедем. Да, пора, пришло время, ребят, везти трактор обратно к нам на ферму. А, он, он реально отработал как а, нужно. Вот мы, ребятки, и дома. Благо, здесь а, недалеко от нашего дома находилось то поле, на котором мы сейчас работали. А, как всегда, нас встречает наш пес-барбос, да, наш верный друг и товарищ. Здоровенько пес. Ну что, скучал тут без меня? Давайте я поглажим немножечко. Да, да, да, вот так вот. Хороший мальчик, хороший. Как всегда, на страже моего хозяйства, а пес-барбос насторожит это все дело. Возможно, его зовут не пес Барбос, это я уже привык его, ребятки, так называть. Его зовут Белло, я так понимаю, Белло, но Белло для меня как-то непривычно звучит. Я его буду по привычке звать а, Пес Барбос, у меня уже был такой пёс, я его звал именно Барбос. Пускай будет Барбос, ребятки. А как вы бы хотели назвать пса а, в моих сериях по ферме, пожалуйста, напишите в комментариях. Я обязательно прочитаю, ребятки, не самый понравившийся вариант, а, естественно... Запомню и постараюсь назвать а пёсика именно так, как вы, ребятки, захотите. Так, ну что, работа, значит, мы закончили и ставим трактор а, на место. Плуг я, наверное, сейчас поставлю, как обычно, вот сюда. Здесь у нас хранится в траве. В гараже, в принципе, ему делать нечего он, он много места занимает, да Поэтому мы его будем хранить вот здесь вот Рядом с этим амбаром, да, для техники Вот сюда мы его поставим по привычке Тут он не мешается И тут для него прям идеальнейшее место, я бы сказал Вот так вот Так, ну все, давайте посмотрим Так, ну что, надо отсыпать его Надо отсыпать наш плуг Так, давайте, значит, раскрутим все болты Уберем все лишнее так, отлично. И плуг оставляем здесь. Все, плуг ну, у нас сегодня поработал. Трактор тоже. Трактор загоняем, ребятки, обратно в гараж. Да, у нас темнеет, поэтому э, в темное время суток работать, конечно же, не очень приятно. Поработаем мы э, в следующий игровой э, день. Сейчас я трактор также отгоню на место. Хотя, возможно, он нам еще и понадобится. Ведь э, мы э, будем, э, наверное, еще убираться у скотины. Нам необходимо будет расчистить что-нибудь. Давайте посмотрим, что у нас у скотины, как обстоят дела. Точнее, у наших коровок. Так, а у наших коровок что значит? Вода у них есть. А, что у них? сена есть. Трава вроде тоже есть. Но я бы им подсыпал немножко. Но я думаю, что... Да, нужно будет так и сделать. Поедем, ребятки, возьмем, значит, заберем погрузчик и решим вопрос... С травой, Потому что надо периодически подкидывать нашим коровкам, так как у них заканчивается. Так, где у нас погрузчик? Давайте посмотрим. А он здесь же, ребятки, стоит в гараже. Вот он. Далеко ходить не нужно. Сейчас мы возьмем. Нам нужна будет лопата, я так понимаю, по-хорошему. А у меня, кстати говоря, лопаты, друзья, и нет. У меня есть много чего, но лопаты нет. Хотя, вроде бы, как бы можно без лопаты пока обойтись. У меня здесь тюк с сеном. Ага, по-моему, я... Да, сразу же свет включается, это очень удобно. По-моему, вот здесь у меня был когда-то тюк с сеном, но сейчас его нет. И сейчас а, только с помощью... <свы> Барбос пришел на разведку. Сейчас только с помощью ковша мы сможем все это дело а, взять и погрузить к нам в кормушечку. Да, ну... Давайте тогда, знаете, как сделаем? А, у курочек у нас тоже корм заканчивается. У коров пока хватит, корма достаточно. Давайте сгоняем тогда за водой. Нам сейчас нужна будет вода. А, водичку мы будем доставлять вот сюда. Наполним водяное хранилище у наших животных, чтобы им было лучше. Ну, естественно, возьмем сразу же погрузчик, потому что погрузчик нам, ребятки, пригодится. А, погрузчика мы будем потом а, грузить а, нашим курочкам корм. Я вроде так думаю, что у них он там еще есть. Хотя я могу ошибаться. Так, так, так. Выезжаем, ребятки. Сейчас я за водичкой сгоняю, за цистерной. А уже после а, мы, значит, проверим. Так, давайте глянем, здесь у курочек все у нас ли есть. А, ну, вроде бы да. Я, наверное, ребятки сейчас привезу водички. И на этом сегодня, на сегодня нам пока что хватит. Поэтому нам не обязательно брать виллы. А, поедем без них. Я думал, уже из того, что есть, мы сможем сейчас что-то сделать. Но у нас, ребятки, сейчас ничего нет. А сейчас... Копим чисто денежки, и, возможно, все наши денежки уйдут на ближайшее время на корм нашей скотине. Поэтому давайте-ка поторопимся и заработаем денежат побольше. Так, нам нужно сейчас заполнить водичкой емкость у коров. Скатаемся за бочку, вот тут она стоит. Да, коровки, кстати, очень много пьют, и очень много им нужно воды бочку можно прям вообще там у них оставлять и отсюда ее не, не отгонять никогда. Так, давайте зацепимся. Там сколько у нас воды, давайте посмотрим, что хорошо, ребята, у этой бочки. У них есть мерка вот такая, да, которая позволяет отследить, сколько у нас воды на данный момент бочки. Половина бочки у нас сейчас, да, но мы можем отследить еще и по-другому, нажав, сделав вот так, и мы тоже увидим, сколько у нас воды, когда подцепим. Да, 4,5 тысячи литров у нас здесь есть. Но мы сейчас наберем ее по максимуму. Бочка тяжелеет, все тяжелеет, опускается к земле. Главное, чтобы наш трактор под воду не утянул. Так, значит, берем, значит, бочечку и выезжаем к нашим коровкам. А, трактор, я бы не сказал, что совсем плохой. А, трактор достаточно мощный, потому что он такие вещи затягивает, что я даже не ожидал, что у деда есть такой достаточно хороший трактор. На трактор, если честно, ребят, я не жалуюсь. Достаточно производительная вещь. Так, ну что ж, отгоняем. И сейчас нам главное определить. Сейчас нам главное правильно заехать задом. Не такое простое это дело. Задом заезжать с бочки особенно. Нужно рассчитывать. Осторожный пес под колеса куда лезешь? Блин, вот собакин такой. Вечно под колеса лезет. Нехорошо это. Я не хочу остаться без пса. Так, водичка заливается. Вот тут это визуально видно, емкость у нас наполняется. И, похоже, я наполнил по максимуму эту емкость. Давайте проверим еще раз, чтобы быть уверенным на 100%. Да, ребятки, 5000 литров с половиной, почти что, 6, 5625 625 нужно для моих коров. Но у меня их еще не сильно много, поэтому здесь у нас емкость пока что небольшая. Со временем будем прикупать мы еще побольше скотины. Но на данный момент мне, ребятки, пока этого достаточно. Так, отключаем. Только у нас он затарахтел слишком громко. Так, ну что, вывозим, значит, бочечку. Опять у нас осталась половина. А бочку я всегда стараюсь вывозить к воде, чтобы она у нас много места здесь на территории не занимала. Сами понимаете, ребятки, что место ограничено. И я все-таки стараюсь вывозить это дело обратно к воде. Надеюсь, у меня тут ее никто не, не упрет. По крайней мере, мой пес Барбос сразу же среагирует и облает того, кто позарится на мою а, бочечку с водой. Давайте ее сюда же отгоним Она у нас стояла вот здесь Возле этого водяного хранилища На самом деле, ребят, вод с водой на этой карте проблемы. Тут очень мало э, водяных каких-то источников То есть если вы взглянете на карту Вот так она выглядит То у нас водичка есть буквально вот на возле нашей фермочки Есть вот здесь вот небольшой, э, не знаю как это назвать Небольшое водохранилище И все, у нас холмистая достаточно Или степная, или местность такая, да Нигде у нас больше нет нормальных водохранилищ Ну, разве что, если установить это хранилище самому Так, ну что, бочечку мы отсыпаем тогда Сейчас я закреплю ее, чтобы она у нас стояла и никуда не укатилась Так, все необходимые для этой процедуры я сделаю Так, все закрепил, все застопорил, чтобы она у нас случайно не скатилась Воду. Ну и все. Ставим технику в гараж. На сегодня все. Смотрите, уже стемнело. Работать хватит. Надо, ребятки, еще уметь и отдыхать. Не всегда же работать правильно. А на ферме... На ферме, конечно, можно трудиться день и ночь, но я предпочитаю иногда отдыхать. На следующий день возьмем контрактик. Возможно, дед нам даст какие-то указания, и мы будем заниматься. Мне дедушка, если честно говорил, что надо какими-то деревьями, саженцами заняться. Вот я, наверное... В следующей серии, если он, конечно, будет сильно настаивать, я этими саженцами и займусь. Ну, а пока, ребятки, на текущий момент мы завершаем сегодняшнюю серию. Если вам понравилось, ребятки, пожалуйста, прокомментируйте и подскажите, братишки, скретчу, нравится ли вам такой формат видосов? И нравится ли вам вообще история с дедушкой-фермером, на которого я сейчас работаю? Обязательно пишите это в комментариях. Ну, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!